Сейчас вы видите Лану, ее настоящее имя Светлана, отсюда и псевдоним Лана. Она из России, Лана состояла в Хик Интертеймент, но из-за компании, которая не продвигала ее, девушка покинула компанию и сейчас сольно продвигается уже сама. В моем прошлом видео я уже рассказывала про русскую участницу Нову в Экстин, ее настоящее имя Мария Емельянова, отсюда и псевдоним Нова. Спасибо за внимание, всем пока!